Доброго времени суток, дамы и господа! Питомцев в нашей замечательной игре уйма. Компания Blizzard даже недавно вела достижения на сбор 2000 питомцев. Само собой, из всего этого списка есть питомцы красивые, полезные, какие-то технически нужны для того, чтобы просто-напросто сделать какой-нибудь секретный предмет. Какие-то питомцы являются дорогими. И вот именно о дорогих питомцах сегодня пойдет речь, а конкретно о бессмертной споре. Полностью расскажу, как ее сделать и получить за 20 минут. Но, само собой, стоит понимать. То, что шанс ее получения 1% из мешочка, который мы получаем при прохождении подземелья для питомцев раз в неделю. То есть раз в неделю 1% дропа. Все зависит просто-напросто от вашей удачи. Кому-то везет с первого раза, а кто-то ходит 500 недель и получить ее не может. Для начала давайте глянем цену ее, и вы подумайте, стоит вообще пролутывать ее? Не стоит? Красивый для вас питомец? Некрасивый? И самое главное, стоит понять, имеются ли у вас сетапы питомцев для того, чтобы вообще пройти это подземелье? И хотите ли вы создавать эти сетапы с целью того, чтобы пройти подземелье под названием «Пещера Стенаний» в формате «Битв питомцев»? Так вот выглядит «Бессмертная спора» и «Текущая цена на гордуне». 350 тысяч золота. Само собой, разные сервера, разная цена. Бессмертная спора, дорогой питомец и редкий. Это бесспорно. Само собой, для начала нужно сделать вводное задание. Вводное задание берется у нас в Долоране. И для этого нам нужно зайти в лавку под названием «Волшебный зверинец». Левица Лио даст нам задание под названием «Зов из пещер». Вручную долетев до пещер стенаний, мы проходим пещеры стенаний в формате битв питомцев в виде тестового рана, мы там еще можем хилить питомцев, мы можем всяко-разно свечить сетапы, а потом уже будет полностью ответственный ран, где мы не можем хилить питомцев, где мы должны нормально все делать, и после этого... За виклик, за еженедельное задание, мы получим сумку. И именно с этой сумки однопроцентный шанс получения бессмертной споры. Само собой, до пещеры стенаний нам нужно летать только в первый раз. Потом мы получим достижение. Оно находится во вкладке «Битв питомцев». И вот оно, испытание «Битв питомцев пещеры стенаний». Получив достижение, вот этот вот замечательный элементаль будет телепортировать нас к любому подземелью, которое мы прошли. То есть кликаем, попадаем в пещеру стенаний. Тут у Миуни, мы берем виклик, выполняем, кайфуем. Возможно, сразу реально получим спору, а возможно придется попотеть. В любом случае, удачи вам. Мои сетапы будут в Дискорде, в канале «Любимые питомцы». Я все абсолютно закину, все тактики и прочее. Также приложу в описании к видосику вырезку с сегодняшнего стрима, 20-минутную, где как раз я прохожу эти пещеры стенаний. Также рекомендую глянуть плейлист по питомцам. Там очень много полезной информации. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!